Всем привет! С вами Ирена Дели из Германии. Мне 59 лет, я бабушка шести внуков, по первому образованию я библиотекарь, и последние 20 лет работаю здесь в Германии на электронной фирме. Вы знаете, когда человек уже почти 60 лет, то невольно начинаешь задумываться, а что же дальше? Когда выйдем на пенсию, уже будет почти 70 и у нас остается только два варианта. Либо сидеть на диване, смотреть телевизор и медленно ждать своей смерти, либо вести активный образ жизни и никогда не сдаваться и осваивать новые горизонты. Ну, отлично для себя, я выбрала второе. Где-то полтора года назад я познакомилась с компанией Janice Global, познакомилась с ее уникальной продукцией. Вот, и решила начать заниматься бизнесом, да, хотя в принципе в бизнес себя никогда не видела, но познакомившись с нашей уникальной системой Фарсаж э, Info, да, это бизнес-система Фарсаж и э, проработав маркетинг план, да, изучив все, все материалы, всю информацию э, и начав действовать, да, я все-таки вот приняла решение действовать и неожиданно для себя и для всех остальных тоже, даже вот побила такой рекорд, за короткое время, где-то около двух месяцев, я закрыла квалификацию «Жемчуг». Вот, при этом у меня полная занятость на работе, да, то есть на, на фирме. В чем уникальность нашей системы? Ну, во-первых, всегда перед каждым сетевиком стоит вопрос, где брать людей, как продавать продукт, где брать рекламную Рекламу, да, как, как делать эту рекламу, как продвигать бизнес. Так вот, система Forsage Инфон решила все эти проблемы за нас. Да, то есть 95% информационной работы система делает за нас. Выдумывать ничего не надо. Система дает четкий алгоритм действий, да? пятишаговая система. Мы работаем по четкой пятишаговой системе. Единственное, что нам надо сделать, это нажать заветную кнопочку вот зайти в кабинет, нажать заветную кнопочку получить кандидата, дождаться этого кандидата и грамотно завести его на информацию, либо по продукту, либо по бизнесу, смотря чем заинтересовался человек. Продавать мы сами тоже не продаем. Система продает за нас продукт, продвигает бизнес, обучает. Вот. Там мы не только проходим мощную школу по бизнесу, но и знакомимся с уникальными, хорошими, умными, талантливыми людьми. А работать в такой сильной, мощной команде да, – это ну, просто в кайф. Поэтому, ребята, ничего не бойтесь. Приходите, регистрируйтесь, чтобы попробовать. Вот как раз сейчас мне объявили, что в моей структуре новый приглашенный. До того, как начать это видео, я нажала кнопочку «Получить кандидата». И вот сейчас там человек как раз просматривает информацию. Сейчас закончу и пойду с ним разговаривать. Ребята, команда высочайших профессионалов расскажет и покажет вам, как научиться зарабатывать первую тысячу долларов уже ну, где-то в первые месяцы. Да? Некоторые в первый же месяц зарабатывают пять тысяч. Поэтому э, ничего не бойтесь, регистрируйтесь. Под этим видео вы найдете ссылочку на информацию. Вот. Ну, а сейчас мне пора заниматься своим кандидатом. Пока-пока, до встречи на Форсаже.